Здравствуйте, уважаемые подписчики и друзья! Сегодня будет небольшой обзор по покраске колесного диска. Собственно, нас интересует, как будет держаться порошковый лак на рисунке аквапринта. Мы проведем несколько тестов, целью которых будет выяснить прочность восцепления с окрашенной поверхностью. Для этого мы сознательно сделаем скол на лицевой стороне диска и будем пытаться сдувать лак струю сжатого воздуха и даже его керхером. Также мы визуально оценим, изменится ли прозрачность лака. И вообще нам интересно знать, как поведет себя сам рисунок, поскольку диск в процессе пикания лака будет подвергнут нагреву. Какой будет результат, мы этого заранее не знаем. Цель этого, так сказать, эксперимента – подтвердить или опровергнуть возможность применения такой технологии в печати. Чтобы не тратить ваше время на просмотр, весь процесс покраски мы здесь не будем показывать в подробностях, а как-то постараемся перейти сразу к тестам. Хочу только сказать, что погружение производилось с помощью нашего погружного механизма иммерсера. Текстура нанесена на предварительно заматированное порошковое покрытие цвета темный металлик. Мы дали выдержку два дня, чтобы все как следует высохло, после этого был нанесен полимерный лак. Итак, диск уже в сборке с резиной. Мы поместим это колесо в мойку и запустим интенсивный режим. Специальные гранулы в перемешку с водой будут отбивать с него грязь в течение 90 секунд. И мы посмотрим, как выдержит лаковое покрытие на первый тест. Тест второй. Теперь мы пробьем колесо Керхи. Хороший! И наконец, тест третий, который в сердцах многих автолюбителей вызовет шок и трепет. Поэтому слабонервных попрошу удалиться. Сейчас мы долбанем по нему железным молотком, а потом под давлением 8 атмосфер будем сдувать с него лак. И все это мы сделаем ради чистоты нашего эксперимента. Ну что, давайте подытожим. Первое. Использование полимерного лака повышает эксплуатационные характеристики изделия. Применительный колесным дискам он дает лучшую защищенность при ударах, поскольку материал обладает некоторой пластичностью. К тому же это ускоряет время покраски колесных дисков. Второе. Лак прозрачный, каким он и должен быть, и покрывает поверхность ровным глянцем а сам рисунок сохранил свои четкие контуры. Наш вывод однозначный – полимерный лак как нельзя лучше подходит для нанесения на запринтованную поверхность колесного диска. В завершение обзора могу добавить как эпилог, что аквапечать – это единственная промышленно применимая технология для нанесения изображений на объемные детали. Хотя и полезность аквапринта явственно присутствует во многих областях нашей жизни, к сожалению, до сих пор применение ее ограничивается в основном только в автотюнинге. Аквапринт имеет огромный потенциал. Но пока эту инициативу не подхватит промышленный сектор, все это так и останется на уровне энтузиазма любителей аквапринта. Спасибо вам за внимание. С вами был я, Артем. И до свидания.